Привет, меня зовут Александр Вальков, мне 35 лет и я живу в городе Тюмени. А если ты смотришь сейчас этот отзыв, значит, тем или иным образом тебе это нужно. И очень важно а, понимать и видеть, и уметь соединять те реперные точки в нашей жизни, которые приводят к тому или иному событию. А я очень благодарен а, тем людям и вообще тем событиям, которые познакомили меня с Ильей и который, благодаря которым то есть я провел этот э, регрессивный э, гипноз, этот сеанс, потому что он для меня э, ответил на очень многие вопросы. Я сейчас объясню, в чем дело. Э, смотрите, сам этот гипноз... Он, во-первых, экологичен, да, потому что ты на самом деле ну, понимаешь и слышишь, что происходит. Но вот этот вот транс, в который вводит Илья, мы, кстати, очень легко с ним синхронизировать в этом плане. Я до сих пор ну, пользуюсь постоянно перед сном его методиками расслабления, медитациями. Вот. Но сам этот сеанс, он позволяет уйти в себя, он позволяет общаться со своим Высшим Я, со своим подсознанием, и а, на вот, определенном этапе жизни было очень много вопросов, а, правильно ли я поступаю, куда мне двигаться, а, что мне делать, в каком направлении развиваться, как развивать там свои отношения, и все все эти вопросы, они очень часто ну, мешают нам, да, то есть фанят и непонятно, что делать. Так вот, этот сеанс, он на самом деле расставляет э, все точки над и и позволяет человеку как-то а, более уверен двигаться туда, куда он и так двигался. Ну, по сути, да. А, поэтому я ну, всем рекомендую о, пройти этот а, гипноз, а, этот сеанс, да регрессивного гипноза, для того, чтобы ответить себе на очень важные вопросы, да, на те моменты в жизни, которые вас ну, сейчас, например, беспокоят. Поэтому, если вам интересно пообщаться со мной, э, ну, то есть, как это было, то можете абсолютно спокойно выходить на меня в социальных сетях, ВКонтакте, контакте, задавать вопросы, спрашивать, я с удовольствием вам отвечу на них. Что касается Ильи, огромное спасибо, что у нас все получилось, огромное спасибо тем людям, которые вывели меня на этого человека. Потому что на самом деле я считаю, что эта встреча, то есть этот сеанс, это одна из реперных как раз-таки точек, которые безусловно ведут меня к успеху. Спасибо и пока.